Привет, ребят! Возможно, некоторые из вас знают, что я уже как два месяца участвовала в конкурсе «Смелее от Альфа-Банка», и вот тут настает, приходит к нам главный этап конкурса, когда выбирают победителя. Наверное, кто-то из вас уже опять-таки знает о том, что... Финальным заданием было подготовить песню авторскую и снять на нее видео в один дубль, чтобы все было так ну, честно, как бы, то есть это не клип, но и как бы красивое видео за один дубль. То, что мы сделали, вы можете увидеть, перейдя по ссылкам в описании. Тут вот можно кликнуть, наверное, если я додумаюсь, как это вставить, будет красиво. Что бы хотела сказать, сейчас проходит голосование, в котором как раз таки определяют лучшего участника и я очень хочу попросить вас посмотреть нашу работу работы остальных ребят и оставить ваш голос конечно же я хочу чтобы вы проголосовали за меня <laughs> вот. но если вам понравится чье то видео еще вы можете оставить галочку за меня и проголосовать еще за кого-нибудь потому что там можно выбирать э, несколько участников можно даже за всех сразу проголосовать что бы хотела сказать. Название видео это не кликбейт. Я действительно хочу выиграть 2000 долларов, потому что в этом конкурсе один из призов, это как раз таки вот это вот денежное вознаграждение. И я думаю, что вы у меня не глупы и знаете, куда мы потратим эти деньги, поэтому объяснять дальше не стоит. Финал конкурса пройдет 15 сентября. И пройдет он у нас на блогерском фестивале Видак, который пройдет на улице Кострича которая пройдет на улице Октябрьской, просто у нас понимаете, да? А, Беларусь все делают. Те, кто сейчас находится в Минске или будут в Минске 15 сентября, ко мне даже друг с Москвы, Володя Кучеров приезжает, вы можете прийти, собственно, на сам фестиваль и увидеть, как мы, участники проекта «Смелее», будем выступать на сцене со своими песнями, исполнять их для всех людей, которые находятся на данном мероприятии, вот, и там уже скажут, ты проиграл, ты выиграл, ты молодец, тебя любят, тебя нет, вот, такие дела, и чтобы, ну, как бы, не оставлять видео с пустой полковнёй, мы, Аня заплатила мальчику, который снял нам бэкстейдж, смонтировал его, и вы можете увидеть его дальше, э, и увидеть действительно, как, конечно, там, ну, полной картины вы не словите, но вы поймете, что туда действительно вложено очень много труда, очень много людей работало над этим. Я хочу сказать огромное спасибо всей большой команде, которая собрала Аня, которая работала вот над созданием этого видео, потому что оно получилось действительно очень клево. Мне кажется, оно даже выглядит лучше, чем какой-нибудь там клип. Если взять какое-нибудь сравнение. А лучше, чем какой клип, вы можете написать в описании. Ну вот прикольно. Будем рассуждать там в комментариях. Вот лучше, чем что получилось, то, что получилось у нас. Все, наверное, да. Еще раз спасибо всем, кто работал над этим, и теперь вы можете увидеть бэкстейдж, в котором каждое слово, которое будет написано на экране, является чистой правдой. Вот. Приятного вам дальнейшего просмотра. И всегда мечтайте о великом Переходите и голосуйте